Всем хвоу, мои френдс! С вами снова Gatschel, и сегодня мы будем с вами проходить, наверное, вашу самую любимую часть Half-Life. А. а те, кто ее никогда не видел и не играл, то она, наверное, станет вашей самой любимой частью под названием Half-Life Opposing Force. Я в нее сам не играл, будем пробовать с вами. Это пиратка, я не знаю, откуда тут это взялось. Прикольные такие звуки. <смех> вот у нас Адриан Шепард, дагонист там будет. Он вояка, который прилетит в Черном Мезу, чтобы убивать, убивать там ученых и пришельцев и все такое. У нас тут еще Гордон Фриман нарисован, только он, ну, тоже появится в игре, насколько я помню. Типа по видосикам. Так. Сначала, как всегда, тренировочку пройдем. Учебный лагерь. Смотрите. девочки, меня зовут инструктор Тибор. Первые и последние слова, которые я должен слышать из ваших вонючих хлебал, это есть, сэр. Я понятно выражаю. Да, никак сэр. нет, сэр. Никак нет. Так, водная кроватка. Да, сейчас вы все соваки. Вы молчите. Соваки. Вам не обратятся. Вы не спите до тех пор, пока вам не разрешат. Если я вам прикажу прыгать, вы отвечаете как? Как низко? Легко. Как низко? Ясно? Нет! А кто Никак нет! Никак! Ой-ой-ой-ой! Похоже, он чувствует, что я что-то против него уговорю. Как тебя звать, мешок с дерьмом? А, я не мой. Что замолк? Язык в жопу затянула. Ах, капрал шея! Больше похоже на капрал собачье дерьмо. Рус Александр, случайно у тебя вначало списка лучших кадетов у тебя лучшие Благаю фразы будут состоять из. Иди в тренировочный центр и немедленно должить инструктору. Что генерал! Двигай, капрал Капец ты откуда, сынок? Из Техаса? Дерьмо! Ты знаешь, что идет оттуда, так ведь? Дерьмо? Дерьмо идет оттуда. Че, чувак, стыдно стало? Ты меня, сынок Чем? То, что он негр? Лучше б ты не выёживался, десантник Оп. Что Я это тут такое? Я а нету дыма без огня Так что двигай, солдат это он ко Хочешь мне. Хочешь достать меня мешок с дерьмом? Тупо лучшие фразу лучшей... нахрен. Ты что, совсем оборзел? Нет, не оборзел. Че, солдаты, вы тут целую вечность стоять будете, да? Ну ладно, вот он, Адриан... Адриан Шепард. Что-то книжки у нас какие-то лежат. Это наша кроватка, вот так вот чуть-чуть попрыгаем. По ним попрыгаем. Так, ну еще могу сказать? Я ни разу в эту часть, как всегда, не играл. И многие фанаты Халфы считают ее лучшей частью. Поэтому мы с вами посмотрим. Но кто-то ее считает не каноном, и поэтому я им скажу, чтобы они язык в жопу засунули. Те, кто так считают. Это, это канон. Официально при поддержке Valve разрабатывалась игра. Ой, как жестоко! Ой, как жестоко! Лучше уходим отсюда, чтобы его не злить. Так, чё, как вы поняли, у нас тут есть. Русификатор, да, я установил вместе с игрой. И это HD текстурки тоже у нас тут будет. Берет, у нас тут будет эмочка вместо MP5. Вот вы напишите, вот вообще вам нравятся HD, HD текстуры в игре? От, вместо оригинальных, да? Вот какие вам больше нравятся, оригинальные или HD? Вот мне вот HD нравится больше, потому что так игра красивее становится. Жалко, что в Half-Life Source у меня HD-моделек не было, как выяснилось. Они есть, были в игре, только у меня пиратка почему-то... В пиратке почему-то не было, а в лицухе они присутствуют. Рус Александр проверил. Спасибо тебе большое, Рус Александр, за то, что скачал игру, проверил. Ой, ностальгические звуки. Бег Раз, по траве. Два, В КС 16 были. Четыре. Это ты называешь отжиманием. Опускайся до конца! Два, я, я на него запрыгну. Вот. На ногах, нафиг. Ты что, совсем оборзел? Да. Ты что, совсем оборзел? куда-то шел, солдат? Я с тобой поговорить хочу. Вот мы за хекуфсов этих играть будем, что мы. О, кстати, там Джимен стоит. Он свояко разговаривает. Я вам спойлерну, Джимену тоже интересен Адриан Шепард. Вот. Как и, Гордон, как и Гордона Фримана, он будет интересоваться. Типа, ну про него в, в Half-Life 2 вообще забудут. Эх, он только в этой части появится. Как оказалось, мы еще за него в проспект играли, за Адриана Шепарда. Но как оказалось, это модификация нахрен все-таки, в которой Valve вообще не принимал участие. И этот не бывший разработчик Valve. Военный полицейский Везет вам, у вас самая лучшая работа Что могу сказать Простите, это сона. Да, да плевать Вон у него эмбочка в руках, кстати, была Во. Оставлю свою метку Граффити можно рисовать В CS 1.6 были такие звуки ходьбы По траве, блин, ностальгия просто По, по этим звукам А не по игре я по игре вообще лес п не смотрел. Тоже когда-то давным-давно видел спидрант по ней, и все. Оп! Вода капает с этой, с вентиляции. Ну, проработана игра хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Так. Вот. Все, ну давайте. Че, учебный центр. Я уже. Ой, блин. Не успел. Я уже это. Поиграл для себя в тренировку. Мама, я в телевизоре. Привет! Здрасте, Hello, my friends! С вами 10 Vega Сегодня мы будем унижать генералов. -ха -ха -ха -ха -ха. Вот еще за нами следят. Интересно, понравится ли вам протагонист Адриан Шепард? Он вообще я тоже молчу, но разговаривать не умеет. Капрал, но это охраняемая зона. Да я знаю, я тут просто хочу потыкать все. Все кнопочки, mm -hmm. что возможно. Тык. Тык-тык-тык. Это охраняемая зона, солдат. Я скажу вам, эта тренировка понравится больше, чем в любой... В чем в любой части Call of Duty. Вот, серьезно говорю. Вот этими фразами, которые наскроют эти генералы. Это просто полный угар. Смотрите. Ладно, салака, слушай сюда. Я не знаю, кем ты там был на гражданке, но теперь ты будешь делать то, что М я Молчу нам Прикольный пока. Так, как я скажу, и к вечеру ты будешь срать на все опасности и хватать победу голыми руками. Усифразу нахрен. Чеше задницы. С другой стороны, в арсенале. Все, пойдемте. У нас тут много новых оружий появится. Смотрите, это наша броня. На стене у меня ты видишь ПЦВ. Это твоя силовая защита. Используй ее правильно и я гарантирую, что она не раз спасет твою жизнь. Твой ПЦВ может перезаряжаться от батареи. ПЦВ называется. А все полное. Чего ждёшь? ПТВ, полностью заряди. Так я уже зарядил. Он тебе понадобится. Встретимся в следующей зоне, где я покажу его возможности. Ну пойдемте дальше. Я думаю, вам тренировка по понравится. И игруха тоже, наверное, станет вашей любимой частью Half-Life. И кстати, напишите, пожалуйста, как меня слышно в игре. Просто я звук особо не тестировал. Смотрите нахрен. Можно уйти отсюда? Не о нет о нет о нет а -а -а! по мне выстрелил он по мне выстрелил бояка ты оборзел это что за тренировки такие что за тренировки? Брам, это зона. С тобой Гордон Фриман разберется, он тебе монтировку в жопу засунет и повернет на 360 градусов нахрен. Он с вами всеми разберется за это. Капец! Выстрелил в меня! Шок На тренировке! За с, с дерьмом. Меня так Вован шутил насчет одного босса, Сириус м 2. Боба! боба. Десантник, десантник. Лучшая фраза, я нахрен? Конце, если ты сможешь пройти это живым. Пройду, пройду, пройду. Тренировку я уже прошел. Ну так, прошел для себя, типа. Посмотрел. Че да как. Так, опять у нас бабахи! Эпик, эпик! Горю, горю, горю! Так, это на это лучше не наступать. А, это просто скользко, я думал, я умру из-за этого. Оголенные провода. Ух, какая опасная тренировка! В колде такого не было! Вообще не было! Эть! Чуть-чуть! Радиаций! Сглапнували! Получилось. Это все благодаря броне солдат. Но я еще не закончил с тобой. Пройди через дверь в небольшое помещение и жди моих инструкций. Ну ладно, мы там, по-моему, уже. О, я помню. Смотрите. У нас в игре фонарика не будет, но вместо фонарика у нас ПНВ! Смотрите, настоящий ПНВ в игре. У нас он встроен в наш шлем, типа противогаза Адриана Шепарда. И... Не знаю, вот как вам, вот мне как-то, знаете, чуть-чуть некомфортно смотреть на, на все вот это вот. Поэтому. Фанек, я считаю, что лучше, но он тоже хреновый был. Черт тебя возьми, теперь ты узнаешь, что такое быть солдатом. Теперь бегом следующий золото геровок. А если я не хочу, пока. Я пока не хочу. Проверить хочу. Можно я займусь командованием. Спасибо большое. Ну за спасибо, ладно. Тебе отдаю эту возможность. Ч-то он там лучше сказал. Давай, давай! ХОРОШО, злого, давай. Еще один зводей. Да, ты готов, Цель! Давай, хорошо. давай, давай, побежали, побежали! Он вместе с нами, кстати, бегает. Тут получше актер озвучки, нахрен! Зайницу, Не зря я вретификатор скачал. Давай, Берешь, давай, давай! Что-то про. Предстаревую бабулю сказал что-то. Здесь тренируются солдаты. Ты, ты что, хочешь очаровать? Иди в следующую зону. Давай, берем! Да, а в смысле? Марш, марш. Блин, ну меня торопит, хотя у нас секундомера а никакого нету. Пошли, ты лезть быстрее, чем бежать. Нововведение! Мы ставим, стали тарзаном, смотрите. Вот так вот. По веревке это, завазим По настоящей. Ой, веревки, ой. По-настоящему нахрен в веревке. возможно ты не полный идиот. Может залезешь сюда и попробуешь достать меня. Все достал? Ты точно, ему шло быстрее, чем бегать. Теперь посмотрим, сможешь ли ты использовать веревку не только для лазания. Да смогу. Вот так вот аккуратненько спускаемся. Ой, ты мы сейчас. Да вот так, мы стань... и стали стали тарзаном. Это требует координатов! Вот с этим сверёк, у меня немножко были оттуда. проблемы. У проблема не... Да, проблема, потому Давай что, что как-то криво я прыгаю. Криво, вот на этом моменте. Ой! У опять тебя не достал. Проблева, не знаю, Что-то с этим моментом у меня в трудности возникают. У тебя проблева, Может быть, я и это и вырежу? О, wow, о, wow. на этот раз нормально все, смогли. Почти впечатлил меня. Солдат. Почти. Следующей <свеч> секции <свеч> мы посмотрим, что ты из себя представляешь. Ой, там будет жопа, посмотрите. Ну, для меня это, конечно, прикол был, а вот отриц... но для Адриана Шеппарда это нет. Шива в заднице, говорит. Так, солдат, это тренировка на выживание. Это даст. Вам нравится? Как чувствуешь себя в бою? Держи свою башку пониже и двигайся от укрытия к укрытию. Открывай, открывай. Готов эстафету Я пройти. Морда была в земле. Давай, давай, давай. Давай, давай. Оп. Оп. Сейчас тут стрелять будут по нам. По нам стреляют. Бабах, мы на настоящей войне. Эй, вы охренели? Вы ж меня так убьете? Бабах, бабах, бабах! Ой, прям передо мной взрыв. Ух, то какая! Лучше не вставать. Вообще плохо слышно, да? Все заканчиваем! пройти мое любимое упражнение. <соценно> С вами Гордон Фриман разберется вас всех Гордон Фриман убьет нахрен за такое сынок, я разберу тебя на части как М16 как М-16? А если не хочу? Ты что, совсем оборзел? Да, оборзел. Давайте туда сгоняем. Вот через такое поле мы прошли с вами. Ни в одной колде подобного ничего не было. Чтоб по нам там стреляли, чтобы мы сквозь выстрелы. Не в первой части. Ну конечно, в первой части мы там проходили, тоже так проползали. Но по нам вот вы лично не стреляли. Не в Modern Блин, вот как настоящих бойцов надо обучать. Хековцев, и все равно проиграют Гордону Фриману. ха Ну Адриан Шепард с ним только один раз пересечет меня, мешок с дерьмом. Мешок с дерьмом. Ты от Вавана этого слышал, да, чувак? Ваван, так одного босса из серии см 2 обзывал. Смотрите. Мое оружие, твой лучший друг. И это твой единственный. ЛЦУ! Ты должен Смотрите! На столе ты увидишь стандартный образец своего личного оружия Элци, это Дигл Он учений... будет заменой револьвера Твоя задача уложить 6 пуль внутри внутреннего круга каждой мишени Можешь начинать Ну чё? Куда стрелять? Раз, два, три, четыре, пять, шесть Так, теперь здесь 7 вот у нас новое оружие. Почему у нас в блюшифте не было нового оружия? Я хрен знает, потому что Blue Shift вышел, вышел позже, чем Opposing форс. Но я решил пройти впервые блюшифт. Можешь идти к следующей части тренировочного курса. Блин, дигл то... это топовое оружие. Я думаю, мы тут с вами раскошелимся. Вон там пулемет у нас есть. Че, а вы поняли, какое у нас еще оружие новое будет в игре, да? Так. Снайперка тоже новое оружие к линии Я здесь Давайте Вот такое у нас прицеливание что скажешь? скажешь? Какой детальный? Выстрелить? Ладно, если бы это был Шепард, то я бы выстрелил. Ой, а я ведь Шепард. Я имел в виду Шепарда из Модрвафер. Вы следующей тренировке должен поразить все три цели. Громкий выстрел, смотрите. Слышите? Хорошо. Реалистично. Посмотрим, как ты разберешься с простыми движущимися простые. На этом расстоянии. Ой, закончилось. Ну что, вам нравится, что у нас много новых оружия тут добавили? Хорошо, Но пока вы две винтовки увидели всего. Не торопись, солдат, Хорошенько так. Прицелься. Ой, не торопиться, я не знаю. Вот... У меня тут проблемки возникли. Как-то цели... Убедить, это... Прицел, Ой, блин. Это ключ такой стрельбе, Запомним. А, опять закончилось. Что-то я косячу и косячу. В Снайпер я плохой, конечно, в этой игре нахрен. Я не знаю, как я буду стрелять. Но снайперка лучше, чем арбалет. Потому что у нас... Э, ну, пули. Они сразу будут достигать цели. Да блин, а? Сохранение. Вдруг у меня патроны закончатся совсем. ч то я хреново, я дерьмово стреляю со снайперки. Давай. Ну, где? Где? Оп, хэдшот. Хэдшот один остался. Где этот гадёныш? Гадёныш. Да блин, а? Неплохо, О. очень неплохо, солдат. Теперь посмотрим, что у нас с предельным расстоянием. Он там вдалеке, а это проще простого. Все. Чего-то прикрывать? Бы я с тобой закончил, Наверное, его в задницу, да? Я тебя, как Ой, какой злой. Да, топовая тренировка. Игра тоже будет топовейшая явно. Спасибо, Блин, опять отдали. Можно, пожалуйста, пуляй, Хотелось бы им Ладно, попользоваться. Ладно, Ты доказал, что солдат из тебя получится. Посмотри... Все меня мешком с дерьмом обзывают. Бедный Адриан Шепард. Достойный, к сожалению, башке. Что стать хорошим командиром, должен уметь командовать солдатами. Вз... А ничего, что я графически тут рисую. В те места, это у нас просто... союзники. Так, двери. Теперь у нас союзниками будут вояки. Прикольно, да? Это у нас инженер. Смотрите, как он сейчас... Оп, сигареты активировал, сварку. И сейчас он вот так вот реалистично для... 2000 -го года игра же в 2000 году вышла, да? Вот Опозинг Force. В каком году вышла? Ну, реалистично довольно. Вот смотрите, как он все досконально делает. Это у нас инженер. Ну что, давай выбивай дверь. Вот и все. А там у нас медик Инженеры могут из педика стоит. В комнату и двери встреть другого солдата. Так, точно, сэр. Вот он, медик у нас. Так, точно. Сэр. Он нас лечить будет. Эй, куда пошел? Иди, иди сюда! С диглом стоит причем. Что скажешь? Медики самые ценные солдаты. Они могут вылечить ну да. и твоих солдат. Ну да. Чтобы получить помощь, просто держи клавишу использования, и медик окажет первую помощь. Когда он подлечит твои раны, иди в следующую зону, чтобы закончить тренировку. Ну просто удерживаем ей и все. И он нас лечит. Да? Чувак по... Блин, я сразу помню... Ладно, не буду это напоминать, говноигру. Там тоже у нас медик был. Слушай, Чё, пойдем? Слушай сюда, солдат. При боевых действиях ты не всегда будешь находиться Эй! в прямом контакте со своими солдатами. Чтобы связаться с ними, ты должен использовать любое военное радио. Через него ты сможешь вызвать подкрепление или получить нужные разведданные. Подойди к радио и воспользуйся им. Вот оно у нас. Здесь чисто, здесь вот у нас радио будет. Оп, подмога. Так точно, Сэр. Поздравляю, так солдат. Точно, ты так. больше не Ха, Тебе я могу сказать, что ты настоящий солдат. Я О, даже, я солдатом стал повышение. Ты Поздравьте ты, меня, пожалуйста. Ну все. Мы прошли с вами тренировку. Ну напишите, как вам тренировка, мне она понравилась больше всех среди всех half life в которых она, они, они были Вы, наверное, я вырезал загрузку или нет? Посмотрим, как Вегас определится А Half-Life Opposing Force Мы летим в Черную мезу Потому что нас туда вызвали... HD модельки, кстати Типа Я чуть-чуть, кстати, звук потише сделал Понял, что да, мы собрались. Вот, решил, что мы, что мы подлетаем к дому его мату. так ему показалось, все знакома. Очень По Мы, кстати, в этом бинтокрыле летим, если что. что, И... что запах? Еще? запах. на Паула по утрам. Это уж точно. А, а если бы это была учебная миссия Зачем же мы тогда не открывали приказ До самого последнего момента А у меня есть оружие? Знаю, Адриан Шепард, к... вот видите в... 22 года мне Свет застрелением к... Морского у корпуса США США Если, если что. что Ранг Капрау Капрау, неплохо Я слышал не Военная база Сантьяго, Аризона Задание засекречено О, А мы же тут были в Кофф Лайфе, вот в этом месте Опа Вот блин Бабах. И над нами тоже прилетел. Ай-яй-яй-яй, это Этот упал. Десантник парашют забыл, чувак. Все. Собственно, мы упали. Но мы выжили, не бойтесь. Ой, война, бо война, война, война, война. Убивают. Насилуют. Пришельцы. Ладно. Мы долго в отключке, кстати, были. Очень долго. Мы до того момента, когда вояки начнут отступать тут. Типа у нас начнется действие. Ложись! Ложись же, сказали, чувак. Медик! Воюй! Мы проигрываем. Мы только прилетели и проигрываем уже. Три, четыре. 5. Ученые нас спасает, представляете? Мы убиваем ученых, но все равно он спасает. Посмотрите, какие вояки мрази на самом 5. деле, да? Не бойся, я тебя не трону. Очнулись. Это вы, Капрал Шепард? Да. Я прочел на... HD-моделька. Я рад, что мои ахилия по спасению вашей жизни не были напрасны, чего не могу сказать по его поводу. Боюсь, с вами... А, умер. ...что-то серьезное. Большинство ваших друзей не спаслись. Я да наделся, пофиг. Я что вы, солдаты... Они мрази тряси, все равно. нас, но кажется, сейчас мы все в одной ситуации. Да. Похоже, я видел радио вместе катастроф. Где я нашел вас? Возможно, вы сможете пойти туда и позвать на помощь по радио. Я же не мой, как я это. Я искренне надеюсь, что ты знаешь, что делаешь. Позову на помощь. Ну хотя им просто отдам сигнал. Пошли! Вместе веселее. Будем собирать армию Вегаса шоу. Но в будут... еще будут входить вояки, если что, на этот раз. А не знаю, как они будут относиться к ученым, убивать их будут или нет. Посмотрим. Вон, видите, вояки все равно спасают... Ой, ученые спасают вояк, вы представляете? Спас... Ч там? Говорили? Оу. Чувак! Зомби военный? Как его спасти? Нет. У него еще <связывая> давайте туда чуть позже пойдем. По подобные твари используют уникальную паразитическую стратегию. Хиткраба поймал. Ты из него указкой или это деревяшка какая? то Ну указка похоже. Вы когда-нибудь видели таких удивительных существ? Эти крабы вот могут полностью управлять нервной системой своего носителя. Можете Опа. Вот броню нашел свою. Или не свою, не знаю. Следующая стадия Я не знаю, когда мы получим с вами этот Ломик Нет, у нас монтировки не будет в игре, к сожалению У нас тут только Граффити рисовать будем Ладно, шучу У нас тут будет другое оружие Чувак, я ничем помочь не могу Там зомбак вышел на свободу где? О! Ты думаешь, тут все зависит от тебя? Толстый охранник! Можешь со мной пойти? А? У нас было больше шансов вместе. Да-да-да, ты должен убить того зомбака, короче. Ты будешь в моей команде состоять. Давай я выманю его сюда. Иди сюда. Иди тупой, дочер. Дотер. Дотер. Да. дотер. Давай, давай, давай. Пойдем, пойдем, пойдем. Там дота 3 вышло! смотри. Так. Готовься. Иди сюда. Ты вообще сражаться хочешь? Тебе вообще пофиг на все. Э, Что у него с руками? Вы посмотрите. Одни когти остались. Как его это? Где тут хотя бы какое-нибудь оружие? Вон его рентген. Э, Куда он ушел? Тут ничего нету. Ой, как же сложно-то этих ученых что, там оставим что ли? Давай, выходи, выходи, выходи. Да пофиг, короче, потом получу оружие, вернусь сюда. А ты это меньше есть надо, чтобы ты мог протиснуться вот туда. Ладно, пошли. Пойдем, пойдем, пойдем, мужик, вместе веселее. У нас вообще в блю шефте, у нас тут и новые враги появятся. вот что я скажу Окей, Шефард, я вижу ты нашел, это тебе поможет остаться в живых <связать> Я слышал, что вы военные могли не прийти, чтоб спасти нас, так что ты уж там не забудь обо мне, когда, ну, пойдешь туда Готов? Ну ладно, я тебя запускаю Запускай, пропускай, давай быстрее Не толстей больше, хорошо? У него он дезертыгу У нас много новых врагов будет и это а, что хотел сказать? А я сегодня собирался поиграть в бридж. Конечно, бридж. Бридж. равно больше нечего делать. Можем вместе сыграть? Но я думаю, что я выиграю, потому что ты жирный. Конечно, я останусь тут и подохну. Ну? Не подохну. Пойдем со мной. Блин, в, в, почему тут проблемы с искусственным интеллектом? Я просто понять не могу. Почему он пойти со... Со мной не может. Вот мы нашли оружие. У нас тут вместо Почему запрещен? Это... Блин, назад нельзя вернуться. Охранник жирный не может со мной пойти. Зампокат убить нельзя. Просто в жопа нахрен. Как так? Хреново началось дополнение. У нас тут ломика... Ой, монтировки не будет. У нас тут вместо... Монтировки... Гачный ключ, как вы видите. Но он имеет на этот раз... Две атаки. Я откуда знал, что это надо сломать? Вот, от какого хрена... Оп, сломали нахрен. Я не знал про это вообще. А... Тревогу активировали. Кстати, я кое-что скажу в суб... В суб... Ну, давайте, посражаемся. Удар медленнее, но есть зато мощный удар на правую кнопку. Я... У меня в субботу будет стрим кооперативный по Сириус 3. Мы с Круптиком запланировали его провести. Мы будем вместе в Сириус 3 играть. Если что, приходить. Опа, джимен! Ой, бабахнуло. Не пройти. От, может, откроете? Помогите, пожалуйста. Ты что, на посту? Тебе вообще плевать, что тут происходит. Когда мы уже огнестрел получим? Мне надоело с этим гаечным ключом ходить. Ломи, монтировка была получше, я честно скажу. Вот это вот. Для безня вообще сложно считать оружием. Но, блин, она зато с одного удара даже. Даже на левую кнопку мыши с одного удара ломает, а вот если на сильную, то тоже с одного. Но мне все равно как-то ломик был привычнее, монтировка. Вау! Круто! Ч могу сказать? У нас тут события начинаются со времени, э, Ну, с момента, когда военные. Э, глава была в Half-Life, забудь о Фримане. Военные начали эвакуацию вроде бы, вот насколько я знаю. Вот там у нас тут, начались события Позникфорса. Типа А, Дэн Шепард, прилетел. Ножик. А, уже два оружия ближнего боя. Ну, ладно. Мы что в Counter-Strike играем? Если что, в CS-1.6 тоже были перчатки. <смех> то у терроров, то у спецназовцев. О, а вот, вот где мы были. Вот куда мы упали. Ни у кого оружия не осталось. Ладно. Надеюсь. Я, кстати, очень сильно надеюсь, что дополнение и вообще... Игра. Это не дополнение. Игра вам понравится, короче. Крайне на это надеюсь. Ой, таракан. Только этого не хватало. Ну вот, монтир... Ну вот, это, ножик бьет так, так же быстро, как монтировка. Может быть, значит, это просто редизайн монтировки на самом деле. Такое у нас Получился Тараканов мы тоже будем давить Но после поздних форса Я сниму другую игру А потом уже будем проходить Half-Life 2 С вами Да Короче, смотрите Опа А эти ящики ломают подольше О, привет Откроешь? Тупой толстяк, чё могу сказать? <звы> <звы> я, по сути, можно сказать, его это... Ай, в заблуждение ввёл. сказал, откроешь, и он тут растронул и сдох. Может быть, я виноват. Ну, а теперь мы можем получить Дезерт Игл. Может, мы его получим быстрее, чем обычный револьвер, да? Ой, какой револьвер у нас в игре не будет, чем Беретту мы получим с вами быстрее. Опасная, опасная секция. Я думаю, головоломок тут тоже много будет. Вот. Я не знаю, сколько я еще снимаю. Потому что у меня телефон разрядился. Опа. Desert Eagle получили уже. Отключили э электроэнергию. Эх, Толстяк, ты не додумался рубильник дернуть. Ну ладно. Наверное, туда надо назад идти, потому что там же тоже электричество у нас было. С одного выстрела. Digger игл Меня уже радует. Черный Дигл. Нормально так. Блин, мне пока игруха нравится. Надеюсь, вам тоже понравится. Станет вашей любимой частью. Хотя, нет! Нет, любимой частью, знаете, какая станет? Black Меза. Вот она точно станет любимой частью. А Poising Force может быть на втором месте у вас. Так что посмотрим. Еще раз. А, можно еще удерживать. Направую кнопку мыши. Можно вот так зажать, удерживать и нанести удар. Хотя, знаете, я немножко изменил мнение по поводу гачного ключа в лучшую сторону. Он не такой уж и плохой. Шефар, скажи, мы тут в Пришел, приказ, а, видите? Отходи. Теперь у них другие планы по поводу черной места. Если ты пройдешь через транспортную систему, похоже, ты выйдешь поверхности там, куда мы отходим. Удачи тебе! Нет связи? Все, вояки отступают Их убили Да, вояки сами напросились Не трогали бы они ученых и охранников, то... Были бы нормально, Фримена бы... Фримен бы не заагрився А может быть это Гордон Фримен их там убил? ха Кто его знает Никто не сможет ему противостоять Ах ты... Даун! и блин Тебя на. Это мы еще в шахте какой-то находимся. Ну, Но пока новых противников мы с вами не встретили. Но если прыгнуть в воду, то разобьемся. Нет, не разобьемся. Что, тут кишки валяются от барнаковов? Точнее, их, их содержимое. Пока. Мне бы еще побольше оружия получить. А то с этим Диглом, ну хотя с Диглом вполне возможно пройти игру, если, блин, э у него будет много боеприпасов. Так вот. Надеюсь, вам игра понравится. Мне, конечно, жалко, что проспект не канон, это модификация, вот, на самом деле, годная модификация, но не каноничная. Как и Блокмеза. Блокмеза не канон, это потому что фанатский ремейк. Его, не сдел... его сделали его сделали, не Valve. Поэтому это не канон. Разрабы сами не признают его каноном. Канон это вот первая часть и Half-Life Source. Да ну нахрен, лучше с Дигла буду стрелять. Дигл топчик. Дигл реальный топчик. Давай, сам дай, партигон. Я жду новых врагов. Интересно, когда они появятся у нас. И что-то хочется побродить с толстыми охранниками. Они же нам помогать будут. Ну-ка, готовимся. Это сами в эту площадку отпустили? Вы посмотрите, как они прогрессировали. Прогрессируют, что в Half-Life 2 станут нашими союзниками. А мы тут с ними еще сражаемся. Потому что они в рабстве, если что. О! Этот момент я помню по спидрану. По спидрану помню. На лестнице пока нельзя. Нужно... Нужно немножко... Контролировать ситуацию. Можно эту лестницу? Блин, не запрыгнуть, не запрыгнуть. Куда прыгать? Не что я... Неужели это конец моей карьеры вояки? Никто вояк не любит, даже сама Черная Меза Ой-ой-ой-ой-ой! Ой! А! Прыгаем! Давай-давай-давай-давай! Застрял, я застрял, я застрял! А! Ой, чуть не упал! Если бы упал, было бы ржачно! О! Джимен! Вот видите, мы ему... Тоже интересны! Он для меня открыл дверь. Спасибо, G-Man. G-Man. Есть такая теория, что G-Man это Гордон Фримен из будущего. Вот тут G-Man стоял. Ой, хорошо, что мы спаслись. Типа G-Gordon. G-Gordon. А Фримен, типа Мен. G-Man получается. Ну, и Government Man, типа правительственный агент, человек точнее, тоже типа подходит. Government Man. Поэтому не знаю, как вы, в чему верить. Вообще, он просто в финале скажет слова. Я знаю концовку, какая у этой игры. Я у всех half знаю концовку. Он такой скажет, ты лично меня напомнил, меня... ты, Шепард, напомнил меня в прошлом. Вот, и типа, ну вы понимаете, что <свот> так же круто, как Шепард, не считая парни играет... Как Гордон, точнее, играет а а а Адриан Шепард, вот, поэтому... По сути, может быть... Гордон Фриман... Джимен а, это Гордон Фриман из будущего. Но это одна из теорий, и она только так доказана. Но в противодействии этой теории Джимен разговаривает. А Гордон Фриман у нас немой, как вы знаете. Поэтому все это бредни. Все это полный бред. Откуда у вас тут стоп? Вот это одна из теорий такие в интернете. До сих пор же гадают, кто такой Джимен. Его намерения неизвестны. Наверное, даже самим разрабом. Чем мы там, интересно, выключили. Да хрен знает. Вот это я не зря двигаю, да? Что там происходит, мне что-то. Что-то там за комнатой. Ну, потом я сейчас это, доиграю, эту миссию, и пойду проверю, что там у меня. О! Вот это еще сломать надо. Вот так вот. Оп! Ить! Эх, не допрыгнул. Придется чуть-чуть. Вот так вот. Вот так вот сделали. Не знаю, сколько, вы, сколько эта серия идет. Вообще у меня телефон выключен. У меня он сел, батарея села Ну что, специально, чтобы чуть-чуть отдохнул от всего этого Дерьма А то у меня что-то быстро садится значит. Ну все Вот как-то так, короче И тут еще одна зона <звы> <звы> Открытие решил Офигеть Можно закрыть? Тут эта вагонетка ездила, типа. Ну вот. Думаю, на этом пока с вами серию закончить. Вот на этом моменте остановимся. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.